Всем привет, на связи Мистер Офицер, и сегодня я решил купить вот эту тачечку Outland. Давайте посмотрим, где она находится. А находится она у нас в магазине Southern San Andreas Super Autos. И значит она входит в ограбление казино Diamond Nagasaki Outlaw. Вот так она выглядит. Вот такие вот у нее характеристики. Итак, значит, мы держим путь с вами на то, чтобы ее проапгрейдить. Поэтому... Поэтому мы едем только вперед. Так, единственное, что я хочу... Ох, ничего себе, кто там живет. На дне океана кто у нас поселился? Значит, сейчас сделаем ее красивенькой такой. Вкачаем ее по максимуму и посмотрим, что из этого получится вообще. Так. Бумс. О, отлично, она у нас неповредимая. Давайте посмотрим по броне. И мы, конечно же, ее не увидим, как всегда. Тормоза, которые мы тоже не увидим, но увидим, что торможение у нас улучшилось. Движочек эм. У нас будет типа больше ускорения Окей Взрывчатка нам не нужна Клаксон пропускаем Фары у нас э, Ксенон Стандарт Пускай будет стандарт Не будем мы сегодня прям все и вся Расположение трубок Я тоже не хочу Не хочу для этой тачки делать какой-то цвет неона Давайте посмотрим по раскраске, что нам тут запилили рокстаровцы. А по раскраске у нас стандартный камуфляж. Да, да, цвета здесь немного, поэтому и раскраски будет немного. Далее у нас камуфляж Занкуда. Распыленный камуфляж. Трехцветный контур. Все в камуфляже. Песчаный камуфляж 90-е. Современный пятицветный. Засушливый климат Зимний камуфляж Городской воин, Да что же за фигня-то, везде камуфляж Природный заповедник Морской бой О, вот тут уж поинтереснее Но тоже как-то вот здесь вот Не очень так Мне нравится, как сделано Что же за фигня-то такая Городская геометрия дальше у нас Следующая геометрия Койот Крупная геометрия, морская геометрия, пустынные фракталы, городские фракталы, крупный цифровой, средний цифровой и мелкий цифровой. Если честно, из всего этого морской бой и вот городская геометрия мне более всего понравились, но... Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если мы поставим городскую геометрию и морской бой. Все-таки морской бой мне более впечатлителен, поэтому оставим его. Далее мы зайдем в номера, поставим вот этот непонятный мой номер, долбанем окраску. Основной цвет у нас будет... Ух ты! И вся наша красота пропадет, да? О, значит, верхняя часть у нас дополнительного цвета. Ну, тогда мы сделаем, знаете что, металлик. о, -о, -о. Может быть, оно того стоит? Бело-синяя. Кремовый. Или инистый. Я думаю, все-таки инистый поставим. Далее у нас дополнительный цвет. Здесь мы возьмем металлик. Эм... Да, или металл. Золото чистое причем. Мммм, тоже интересный выглядит. Или вот цвет алюминий. Вот эти, кстати, цвета интересные. Давайте здесь долбанем темную сталь. Как-то она мне больше понравилась. И... Трансмиссию у нас поставим максималочку. Для ускорения. Турмонадувчик туда же. Колесики мы сделаем давайте внедорожник так стандартные диски вып а тут тут а тут тут надо как-то вот поинтереснее какие-то запилить так сплит мне понравились и, в принципе, вот эти тоже ничего смотрятся. Давайте их запилим. Так, и тут же мы можем сделать цвет. Цвет мы сделаем... Смотрите, у нас тут есть немножко красного. Я думаю, может быть, стоит долбануть реально красный. Суппорты тоже красные. Так. гранатовый огненно красный красный вот вопрос красный или огненно красный все-таки красный да добим его шины у нас будет будет стандартный или атомик пускай будет атомик а, улучшение полистойкость конечно Мы же запилим дым от покрышек ну не вижу смысла на эту машину ну и это собственно все что мы можем сделать поэтому давайте уже выезжать и посмотрим эту машину в деле так ну что вот он мой замечательный жеребец опа уинь уинь а ты че тут забыл да я вот машинку взял да Нагасаки. я вот тоже машинку взял, прокачал ее, вот сейчас на заправочку приехал, чтобы заправиться. А что это у тебя <связать> такое? Не как Нагасаки? Нагасаки, Нагасаки. Ох, елки палки Слушай, а тебе не кажется, что что то пошло не так, и мы с тобой подумали, что <связать> все каркасы нужно в хром закатать, а? Ну ты в хром закатал, а я все таки верхушку в металл покрасил. А, то есть это металл. Слушай, да. вообще различий почти нету. Заметь. Mm -hmm. Ну, там чуть-чуть более матовое вроде как. У меня более зеркальное получилось. Слушай, ну, в принципе, у тебя, получается, Нагасаки Outlaw он сколько там стоил? Миллион двести, что ли? Да, приблизительно так. Ой, а моя стоила 260. Вот этот Вагрант mm. грёбаный. Единственное, о. что было, это максимальное, можно сказать, ускорение, и все, что я там апгрейдил, турбонадувы и так далее. Походу ну, оно... Да. О, о, у тебя там даже окошечко есть в ногах. Фига. И двери есть. Да. Слушай, я тебе так скажу, у меня дверей нету. Хм. Я просто так смотрю, опа, и все, я на месте. Ну, Слушай, ну я что сделал в первую очередь? Я в первую очередь все в карбон закатал, как видишь. Прям все. Mm -hmm. Крылья, багажник, капот, все в карбон. Да, поэтому у меня карбоновая такая тачка. Слушай, ну чё, может реванш? Ну давай попробуем. Ну давай попробуем. Так, где у нас наша трасса замечательная, на которой в прошлый раз кое-кто продул? Так. Ну, давай, я тебе тогда в GPS загружу эту фигню. А! Окей, окей. Садись. елки палки у тебя как это... Как алюминиевая какая-то коробочка. В mm -hmm. это не коробочка, а коробочка. Да. Потому что она гудит, как бочка. Ой, ладно. Ну чё, погнали? Mm -hmm. Давай тогда, догоняй. Так. По асфальту-то. О, как меня повело. Да, она вообще легкая, в принципе. И на управляемости она очень легкая. Написано. У нас с тобой все-таки как-никак а -а замечательные баги, пусть и усиленные и более напоминающие автомобили. Но это все те же баги. ох Ух, да. У меня тут тоже авария чуть не произошла. Да, потому что легкая очень. А тормоза, вот, вот серьезно, тормоза надо было еще сильнее прокачивать. Хотя и так на максимум, но их не хватает. Вот серьезно, вообще не хватает. Так. Так, ну чё? Осталось всего 2 километра. Ты меня там догонять-то собираешься на своей Нагасаке? Не, nee, походу у тебя более скоростная. Воу, ну это хорошо. Хотя с другой стороны, на нашей трассе, где мы в прошлый раз с тобой... Скорость. Соревновались, скорость не так важна Важно ускорение Насколько я помню, у тебя оно чуть-чуть Получше, чем у меня Ну да Хотя, с другой стороны, после прокачки, мне кажется Все одинаково должно быть, ну вообще прям все mm. Так, ну что, прибыли? Вы прибыли, а мы еще были а вы еще были, mm. да Окей, хорошо Так, я пока тогда подготовлю Ловушки? Не. Так где там? Вот сюда. Так. И. Нужна. Ть. Нужна была гонка импровизации, но нет. ФСР думает иначе. Почему? Ну ты меня столкнул просто. Так, ладно, давай. Вот сюда, куда-нибудь. Куда-нибудь, куда-нибудь. Где машин поменьше. Mm -hmm. Так, выезжаем вот сюда. Во. Ч у нас гонки импровизации нет? Не знаю. Не так. хотят давать нам ее. Ну да. Что-то нет ее. Ну ладно, то тогда уберем. поедем так. Так. Стой. Нужен новый тебе маршрут. А я смогу туда сесть-то. Mm -hmm. <связывая> э, -э, э, куда нас повезли-то? Все отлично. Ой, да. Опа, нифига. Тут машина уже разбитая. Mm -hmm. Так, ну чё, видишь маршрут? Mm -hmm. Ну да. Поехали, подъедем поближе. Тогда. Берем лишнее врезание. Ну, типа того. Все, становимся вот здесь. Ну что, видишь вот эту дорожку, которая mm -hmm. у нас прозрачненькая? Ну вот по ней до точки маршрута. Готов? Ну да. Ну все, тогда 3, 2, 1. Погнали. Ёпки, палки, фигаси. О, первое врезание. Первый а жучок. как еду, да. Ух ё. Ты чё творишь, а? Ой, как ее крутит жучка этого. Вот О. Так. Тут ребята какие-то приехали. Ну, тут туристы. Да так. что ж такое? -то? Ой, ее тут вертит, блин. Ой-ой-ой. У меня управляемость на топ, но я не могу повернуть. <свес> что это у нас тут такое? Ой-ой-ой. А что мы дальше будем делать, если тут все дальше и хуже, и хуже? Хуже, и хуже. Не знаю, рулить придется. Ты как там, рулишь? Я рулю. Я Это пытаюсь хорошо. не сокращать. Как в прошлый раз. Ой, елки зеленые. Нет, в этот раз все окей. <laughs> Это хорошо. Так, вот тут, конечно, твоей... Тачки полегче с поворотами, она как-то у меня более габаритна. Ой, ой, ой, ой, ой, чё? Чё там сказал про габариты? Моя более габаритная и вот. Ах ты, господи! Выезжай ты! И её попец мне не особо нравится. Что ж такое-то? Большой. Второй раз я вылетаю. Странно, ускорение-то больше у меня. Ага, а, вылетаю ты... я, да? А у меня скорость выше. Поэтому... Так, чё? Я приземлился, а, не помню куда. То есть все так плохо. Так, ну типа того. Опа, вот это... Вот это была Хотя я тебе скажу так. Я еду за тобой. Ну как еду? Качусь уже. Ах ты, господи, ты боже мой. Ты там баги или что? Пипец какой-то там. Ёперный театр. Так, здрасте, деревья. Поздоровались. И дальше. Я тебе так скажу. Это машина не Я тебе не просто так скажу. Здрасте. Я тебя жду. Я туда просто не заберусь. Где ты там? Выезжай. Я еще еду. Давай, давай, ехай. Ох, едешь? Да. Окей, погнали. В принципе, маршрут у нас еще есть. Елки, палки. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Тебя, кажется, Слушай, хреново мне выпала. прокрасили машину, я тебе так скажу. А что с ней не так? Розовые детали в ней были. Ой. Ого, ты прям выехал. А -а -а. Я думал, ты все. Не жилец. И не жилец, чтец, да и вообще трендец! Ай-яй-яй, ай ты зацепил ё... меня. Ты меня зацепил. Да что ж такое-то? Она не управляется вообще. Так, что за прикол? А, это... это что ж такое? В смысле, выезжай. дорога туда, а тут еще такая дорога. Ничего Ай, себе. выезжай ты ее! Слушай, я из этой хрени выехать не могу. Все, сдавайся. Ах ты какой. Окей. Да ладно, я за тобой еду. Зачем? Напрасно, да? Напрасно, да. Я поехал прицепить тебя. Не, не надо, я уже здесь, ну почти. Блин, а где дорога вообще, ее потерял. Да, там вот такой прикол, что вроде ты по дороге едешь и а на карту смотришь, хоба она в другом месте. А так, ну давай я попробую ка выехать. Да что Думанный ж такое? Маленький маневр был. Стой. Ой, я тут как-то... Можно... Ну, вообще неуправляемое. Улететь. Неплохо. Как поставили этой тачке хоть какую-то управляемость, если она неуправляемая, ну вообще... <свистит> Здрасте. Да, да, я на месте. да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, Еб! Ебой! Все, я выжил. Я пережил это падение. Все тогда. Ну ч, поздравляю тебя! Ты победил! Ура! Ты меня! Правда, не совсем в честной борьбе, так как я сокращал, но все же. Знаешь, что за это нужно сделать? Ты знаешь, что за это нужно сделать? Бежать. <смех> а как побежал-то, а? Ты погляди на него. <смех> а я думал, ты дерево хотел порубить. Не. Зачем мне дерево, когда у меня есть? Ты. <смех> В общем, на этом все. <смех> да. Если вам понравилось это все, то не забывайте ставить лайки, да? еще там надо? подписываться на канал оставлять комментарии и прожимать колокольчик ну, замечательно ну и тогда все у вас будет хорошо а с вами был сегодня дел и ФСРК. обязательно не Привет, забывайте еще и подписываться на наши стрим каналы да в общем всем удачи и всем пока